Мы выйдем, Мы, выйдем Мы, еще! Выйдем еще! Мы выйдем еще. Мы выйдем еще. Суд у нас признает все что угодно, даже если земля плоская и не вращается. Сотрудники ОМОНа применяли ко мне физическую силу, два раза меня ударили в челюсть. Сталкивались ли вы с преследованиями властей до уголовного дела? Ну, смотря, что считать преследованием властей. Все равно к штабу всегда было там, особое отношение полиции. То есть, так или иначе, они там останавливали на улицах, проверяли документы, пытались. То есть, Но прямо таких уголовных дел, задержаний особо не было. Привет, друзья, это Климов. Привет, друзья, это Максим Климов. Привет, это Климов. Привет, друзья, это Климов. Привет, друзья, это Максим Климов. Так, у нас здесь стоит памятник у избирательной комиссии Белгородской области, и мы сейчас возложим цветы. Покойтесь с миром. Видео было моментально опубликовано а в одном из телеграм-каналов, где написано было, что вот смотрите, какой должен мрать. Дело благополучно в, тем летом заглохло, никаких следственных действий по ним не проводилось. Ну, собственно, на этом я думал, что все. Но при этом я продолжал писать, что вот, смотрите, у меня появился протокол, где Долженко прям так и говорит, что совершенно случайно выбил у меня из рук телефон. Ну, хорошо, если выбил случайно, ну, никаких претензий к тебе нет, но хотя бы извинись. Тем более, что есть приказ от Министерства внутренних дел, что... А как именно нужно приносить извинения, если права были нарушены? Ну, извинись, вопросов бы никаких не было. Я напишу об этом а, непосредственно в приемную МВД. А, на что мне приходит ответ, что извиняться мы не будем, и никакие права ваши не нарушены. Поэтому отстань. Главное, что нужно знать и нам, и власти. Если это вы источник власти, это нам подчиняется власть. И так будет так, как вы решили. В комнате. Изымались карточки, изымались мобильные телефоны, компьютеры, ключи даже изымались там конспекты лекций, ключи от чего? Ключи вот от квартир, от квартиры от... А на каком основании ключи? А квартиры? этого спросить у следственного комитета я не знаю. А карточки какие банковские? Банковские карточки, да, вот по текущим счетам. У меня изъяты все банковские карточки. 31 января в моем в моем доме был произведен обыск. В нем принимали участие 10 человек, 4 сотрудника ОМОНа, 4 следователя и двое понятых Сейчас у меня был проведен обыск, и на тот момент я с Климом вообще не был знаком, как я его знал через интернет, кто это такой но ну, лично с ним как не дружил. А тут вообще заявлено тот факт, что я в дружеских с ним отношениях нахожусь. Резко в 6 утра ко мне завалились много человек и меня долбили в двери. Вы э, написали заявление о том, что к вам применялось насилие во время ума? Есть медицинское свидетельство, оно находится на Волчанке. К сожалению, на тот момент, когда оно... Ну, когда врач писал заключение, он написал его в единственном экземпляре от руки и отдал его следователю. Где оно сейчас находится, я не знаю. Единственная цель, с которой были проведены обыски у вот этих лиц, это не допустить того, чтобы они появились 31-го на акции, которая проходила как раз во время проведения обыска. Охранник, собственно, ты меня Тих -тих -тих -тих. разбудил в 6 часов, зайк мой. В 6 вот. утра защитник, да? В 6 утра, да, я еще, еще помню, мы лежим, начинает, дизель начинает орать, как не в себя. Чего мне бояться, я законопослушный гражданин. Абсолютно. Ну, за зато мы с тобой познакомились. Я-то никаких иллюзий не питал в отношении властей. А эти обыски, то есть обыски у людей, которые никак не связаны с политикой, их разозлили тоже. То есть, ну, не напугали абсолютно. И а с людьми, которые были в обыски, мы перезнакомились теперь. Теперь они действительно могут являться моими друзьями, можно так назвать. Вот, и будем продолжать бороться. Например, вот это ресторан, который поставляет спецприемники наши, на 3 миллиона заключил контракт с нашими спецприемниками на поставку вот, вот здесь вот. приходите, слушайте. Это будет новое расследование, Да, это, это, будет, это будет расследование о, о том, как кормят спецприемники Потому что я побывал в этом спецприемнике, я.. Ну, я знаю, о чем говорю. Я попробовал эту ужасную еду на вкус. А самое печальное, что один из представителей Общественного совета ПМВД говорит, что эм, ресторан поставляет еду, там ресторанная еда.